В первой части фильма мы выяснили, имеется ли у вас предрасположенность или уже начальные проявления алкогольной зависимости. Алкоголизм – это рукотворное заболевание, которое человек приобретает сам, да еще и за свои деньги, превращая потраченное свое драгоценное время в хроническую болезнь. С каждым последующим алкогольным эксцессом человек приобретает все большие навыки в распитии спиртных напитков и тем самым втягивается в состояние зависимости. Увеличиваются дозы алкоголя, появляются новые симптомы расстройств поведения и психической деятельности, страдают внутренние органы, снижаются параметры социальной и психической адаптации. Неудачи в работе и в семейных отношениях приводят к очень быстрому нарастанию симптоматики алкоголизма. Нет Водка вся кончилась. Как? И естественно, что те проявления, которые испытывает сам пьющий человек, это нарушение поведения в день употребления алкоголя. На утро он испытывает чувство стыда, раскаяния, тревогу, беспокойство. У него появляются провалы в памяти, полимцесты, когда фрагментарно выпадают какие-то сюжеты из его вчерашней жизни у него появляется раскаяние э, от того, что он вчера сделал. Он пытается как-то объяснить это э, свое поведение и э, свои состояния тем, что он немножко передозировал, он немножко выпил лишнего, он немножечко э, ну, будем говорить, не контролировал свое поведение, поэтому так все и произошло. Но на самом деле, обращаясь к родственникам, и близким наших пациентов вы можете заметить насколько меняется э, поведение нашего пациента в начальных стадиях зависимости а затем появляются и э, расстройства психики у человека снижается потребность в общении потребность в разборе вчерашней ситуации этот человек абсолютно не настроен на детализацию каких-то которые э, возможно обсудить в семье. Человек уходит от прямых ответов на вопросы, но внутри себя он испытывает чувство стыда, чувство раскаяния, чувство даже некого беспокойства. А это уже проявление психических расстройств. Поэтому, когда люди говорят, что алкоголиком является тот человек, который валяется на помойке и бомжует, поверьте мне, это не так. Это просто дальние, уже последние стадии зависимости. А на начальных стадиях зависимости это может быть человек в любой иерархии служебной лестницы, это может быть человек, занимающий определенные высокие посты, Своей должности и невзирая на то какую должность или пост занимает человек он испытывает точно такие же сложности в психических расстройствах как и обычный человек то любое хроническое заболевание к таковым каким относится алкогольная зависимость развивается постепенно незаметно для Состояние самого человека и для глаз его окружающих. С каждым алкогольным эксцессом нарастает симптоматика. Если бы эту симптоматику взять, да, перенести на год, два, три вперед, мы бы ее заметили, сейчас она незаметна. Поэтому человек объясняет свое злоупотребление какими-то обстоятельствами, какими-то ситуациями, а потом, когда складываются очень тяжелые формы пьянства, тогда уже начинают обращать все, в том числе, естественно, родные, близкие, соседи, знакомые, сотрудники. Поэтому, чем раньше человек прекращает злоупотреблять алкоголем, тем, естественно, быстрее будет восстановление здоровья и не будет тех трагических последствий, с которыми нам часто приходится сталкиваться на финальных стадиях этой болезни. Когда человек говорит, что у меня плохой сон, я не могу заснуть ночью, мне нужно выпить какую-то дозу алкоголя, поверьте мне, это самообман и это обман со стороны этого человека в отношении своих родных и близких. Потому что именно расстройство сна, это психическое расстройство, которое вызвано было предыдущими употреблениями алкоголя. Старайтесь на семейном совете, обсудить эту проблему. Самое страшное для наших пациентов – это переступить порог наркологического учреждения, обратиться к врачу-наркологу, ничего в этом зазорного нет. Мы встретимся с вами, обсудим проблему. Желательно, чтобы вы приходили с родственниками, потому что они относятся к категории созависимых. Мы будем с вами партнерами по избавлению от тех привычек которым вы уже имеете отношение. И Им нужно начинать, прежде всего, с консультации врача-нарколога, который подскажет те особенности, которые э, существуют в данной ситуации, которые подскажут тот путь, по которому нужно пойти, которые подскажут, какими методами можно пройти лечение и э, для каких целей мы это делаем. Учитывая наш почти 30-летний опыт работы, я могу с уверенностью сказать, что любая проблема, любая зависимость, алкогольная, наркотическая или преодолимая, Достаточно для этого только собственного желания, достаточно сделать шаг навстречу врачу-наркологу, достаточно поделиться своей проблемой, а решение ее мы выберем совместно и обязательно ее преодолеем.